Привет! с вами я, Тимус и, и я думаю, многие из вас мечтали о такой штуке, как телепортация. Наверное, кто-то даже сейчас мечтает. Так вот, я решил представить, что бы было бы, если бы телепортация являлась в нашей жизни как обычное явление. Просто это было бы так обыденно, как два пальца бас. Обос... В общем, поехали. Наверное, многие думают, что, что телепортация это очень легко и просто, и что это, наверное, выглядело бы вот так. Я же думаю, что такая телепортация выглядела бы примерно вот так. Ну или же, если вы думаете, что было бы все вот так, то на самом деле это было бы вот так. Или же вы можете чуть-чуть не подрассчитать место, в которое вы хотите телепортироваться? Или же вы можете телепортироваться случайно? Вот еще случай. Ну или в противном случае может произойти такое. Надеюсь, тебе понравилось это видео. А так, удачи и пока. Время делать уроки. Фокусируйся, пожалуйста, фокусируйся. Я такой четкий, я прям не могу. Офигеть.